Как астрономическая обсерватория имени Энгельгарда отпраздновала свое 120-летие и кто принял участие в мероприятии? Очень нравится, и то, что студентов смогли привлечь к этому событию, вот а здесь потрясаюсь. Новое исследование ученых КФУ. Новый сезон какого проекта стартовал в Елабужском институте КФУ? Я постоянно узнаю чего-то нового и потом рассказываю родителям и родным. Всем привет! В эфире Универ а в студии Алина Сафина. Комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации отобрала в программу «Приоритет 2030» 106 университетов из 49 городов Российской Федерации. В их числе оказался и Казанский федеральный университет. 21 сентября исполнилось 120 лет со дня открытия Заверной астрономической обсерватории имени Василия Энгельгарда Казанского федерального университета. В связи с этим 25 сентября на территории обсерватории прошли праздничные мероприятия. В мероприятии приняли участие государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров, руководители республиканских министерств ведомств, почетные представители Союза ветеранов космических войск Российской Федерации, Академии и Ассоциации космонавтики России, а также представители научного сообщества ⁇ Школьники-студенты ⁇ Мероприятие началось с торжественного открытия скульптурной композиции в честь основания астрономической обсерватории Казанского университета Дмитрия Дубяга и Василия Энгельгарда. Самое главное, мы сегодня собрались и созрели тому, что сегодня будем открывать вам выдающимся шоном, друзьям по жизни Дмитрия Ивановича Дубяга и Василия Павловича Энгельгарда. Благое дело делай. Благородство. Вот, это благородство мы вписываем прекрасные строки истории университета значит вот мы с вами все вместе хотим подписать или нет или что как, как угодно но это делается нами с вами задумано и делается поэтому огромное спасибо всем вам Слова приветствия и поздравления с юбилеем университетской обсерватории прозвучали и от ректора Казанского университета Ильшата Гафурова, заместителя министра финансов Российской Федерации Алексея Лаврова, главы Зеленодольского муниципального района Михаила Фанасьева, первого заместителя председателя Центрального совета Союза ветеранов космических войск России, генерала-лейтенанта Владимира Власюка. Далее гости проследовали к сцене, где состоялась церемония вручения наград правительства Республики Татарстан и фонда возрождения Республики Татарстан. Я благодарен всем тем людям, которые сохранили данную территорию и сегодня делают все, чтобы здесь наша обсерватория получила новый развитие. Вот только что открывая памятник Дубяге и Ингельгарду, Материй Шарипович сказал, что мы сейчас работаем над номинацией включения данной территории – Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это будет говорить, что обсерваторий станет музеем под открытым небом. И все, что здесь имеется на сегодняшний день, будет сохранено на века. Памятными именными медалями, посвященными 60-летию первых космических полетов Юрия Гагарина и Германа Титова, были награждены Государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и проректор по хозяйственной деятельности Ленар Сафиолин. Далее состоялось долгожданное открытие многофункционального выставочного павильона научно-просветительского центра КФУ в области астрофизики и естественных наук Астропарк. Таких объектов, где на одной территории расположена действующая астрономическая обсерватория, это очень важно. Здесь есть действующий телескоп, участвующий в научных программах, в том числе международных, планетарий, совмещенный с этой обсерваторией, современнейший в России и один из самых современных в мире. Создан на наших глазах объекты. это значимый этап развития Казанского федерального университета. Для студентов и школьников были организованы концерт с участием коллективов художественной самодеятельности КФУ, гоночные соревнования, квадрокоптеров, демонстрация полнокупольных фильмов Планетарий КФУ, выставка оптических телескопов и многое другое. Елизавета Никитина, Андрей Багаудинов, Универньюз. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с ведущим научным сотрудником Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины ИФМИП и научным руководителем проекта победителя гранта Министерства науки и высшего образования России Олегом Гусевым. Встреча прошла в онлайн-формате. В минувшие выходные в рамках акции «Лес Победы» возле общежития номер один состоялась высадка деревьев. Организатором выступил Казанский федеральный университет. Ученые Казанского федерального университета первыми в мире раскрыли влияние Мицел на гидратообразование. Исследование выполнено в рамках грантовой поддержки Российского фонда фундаментальных исследований и ресурсы Арктики. В чем уникальность исследования, выяснил наш корреспондент?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 КФУ возобновил работу колл-центр по вопросам здравоохранения. Работники центра занимаются мониторингом здоровья. Позвонить можно по будням с часу до трех. Телефон горячей линии 206-55-07. В Елабужском институте КФУ стартовал новый сезон проекта «Детский университет». Как прошло открытие и что ожидает юных студентов во время учебного года? Узнаем в следующем сюжете.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 На этом все. В студии была Алина Сайфина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!